Всем привет! Я сегодня лазил в интернете, вот и случайно наткнулся на сайт, в котором находится более 2000 различных сервисов к по нейронкам. Что меня порадовало на этом сервисе, то что здесь они добавляются каждый день. Вот Я уже зашел в свой кабинет через почту в Гугле. Ты здесь можно выбрать вот инструменты, добавленные сегодня. И вам и выдает вам вот список сетей, которые добавили сегодня. На нем также можно добавлять свои системы. Вот если вы создали какую-то свою Ю-нейросеть, то вы можете ее сюда добавить и тут ее продвигать. Тут также очень удобный фильтр. Сейчас вам покажу. Вот можно вбить либо название нейросети, либо. Как бы выбрать категории. Допустим, ну, выберем, например, рисунки. И вот мы брали рисунки, нам выдало все нейросети по этой категории. Но здесь также можно, во-первых, выбрать фильтры. Бесплатные, бесплатные с пробной версией. Список ожиданий, которые которых есть уже анонсы нейросетей. Поэтому вам, если нужно найти какую-то нейросеть под вашу задачу, то я вам рекомендую воспользоваться данным сервисом. Это не реклама, я думаю, кому-то это будет полезно. Всем пока-пока, я надеюсь, видео будет полезно. Делитесь в комментариях.